Сманка поперла вверх. <свист> <свист> как весело они. Это От кусочка <свист> как весело начинает разыгрываться. А? Ну, красавцы. Но молодцы. Осадитесь же. Вот дождь, игра в дождь. О, как тянет. Еще идет, идет, идет, идет, идет, идет, идет. Но тяжелая мокрая крылья. Это уже уже мокрый. А здесь первый сел. Десять уже прошлогодних выкинул. Потихоньку, вот, а штук по три, по пять. Ух, как жучок попёр, а? С ножками. Так зачистила. Красавчик. За два месяца должны полностью раскрыться. Полную игру. Читай декабрь, февраль. Декабрь, январь, февраль. Февраль закрытие уже. Сапсан придет. Я думаю, за эти месяцы вся игра полностью встанет. Метраж. Количество переворотов. В этом году играем на количество переворотов и на тягу. На желтого буду закрывать. Все. Видел, как он тянул хорошо. посадкой пепельная тоже. Тоже буду закрывать. В этом году ранее. Как на игре уходит выше среднего, так и садится. Следующий год ее пустим по трем линиям. Эта сманка уже ходит отдельно, уже начала сама. Игру взяла полную. Быстренько взяла. не успели погнать уже. Закрываем. И жучка одного будем закрывать. Сейчас покажу его. Что творит. Легендарный жучок за три месяца поднялся. Раскрылся. Вот он. Стали. Но как Ах, сбила. Это сиза молодой. Уже как прошлогодняя молодец. Вот жучок. Ух, красавец. Закрывать буду я. Иначе потеряю. Вот те, кто любит летать. Когда их в линии забиваешь, все голуби начинают лететь. Будет греб бешеный. Вот он, вот он пошел. Вот будет. Ноги уже начинают расти. Этот одиночка будет. А этот будет виде гриб стул. Уж уже щелчком пошел. Османка поперла вверх. Как весело они Это кусочка уперла. Вот Ух, как весело начинает разыгрываться. Но красавцы. Но молодцы.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 тяжелая мокрая игра это тоже уже мокрая но вот молодец начинаем отчет времени на полное раскрытие игры васизы все уже как прошлогодний попер вверх Тоже молодец все Начинаем сейчас проверять уж как они дерзко начали играть и дождь пошел ах это дождь а. ну, садитесь туда сейчас покажу прошлогодних моих которые еще Ждут свои, своего времени. Вот это. Ну-ка, давай. О, о, о какие я прошлогодний. Мальцы мои. Давай, давай, давай. давай. Ох, прошлогодний. Ага. Ну. Мальцы мои, красавцы. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Еще пескунов парят. Туда уже. Ну, и тасманы. И сиреневые. Эти ждут. давай. Вот, давайте. Эти. Эти. Еще 50 штук подыму Прошлогодних. Красавцы, молодцы. А? Красавцы. Сизенький вывелся последний. но ну, молодцы. Еще 50 штук надо поднять. Ну, ну молодцы.